Вы смотрите народный проект Узбекстан на канале Диалоги о рыбалке. Сегодня в Бухаре проходит грандиозное событие, ежегодное традиционный 18-й фестиваль шелка и специи. Давайте не упустим такую возможность и насладимся яркими красками шелка и ароматами восточных специй. Шелки-специи – это ежегодный праздник, который проводится в Бухаре, в городе на Великом Шелковом пути. 18-й традиционный международный фестиваль «Шелки и специи». Бухара была одним из тех городов, через которые обязательно проходил торговый маршрут с востока на запад. Атмосферу восточной сказки, как всегда, делает красочное шествие, которое принесет гостей фестиваля на тысячи лет назад, когда из Китая и Европы шли караваны, круженные шелковыми специями, проходя через горные перевалы и жаркие пустуни, останавливались в цветущих оазисах. этого фестиваля сохранить существующее культурное наследие со всеми его специфическими особенностями и уровнем художественного мастерства, а также поддержать народное ремесло, такое как золотая вышивка, установить качество, кузова по дереву, указать качество, строительное мастерство и заводительное искусство. щелки специи, вы окажетесь в мере воздушной сказки. На открытии обычно проходят праздничные шествия, где люди наряжаются в национальные костюмы, выступают артисты, танцоры, акробаты и силачи, а по улице, соединяющей торгую купола Бухары, проходят караваны верблюда и лошадей. Все это создает впечатление о путешествии на тысячи лет назад. В течение фестиваля шелки и специи, как всегда, проходит большой концерт, где можно услышать все богатство узбекской фольклорной музыки. Садившись с праздником и угосившись спецами нашего ужина на природе, ранее утром мы держим путь на рыбалку. Сегодня мы направляемся в город Корши, в Коршинскую область. Это где-то 250 километров от города Бухары. А рыбачить будем сегодня мы на Судака. На озеро Сичанкуль. На этот раз наша сразь к рыбалке занесла нас очень далеко от Бухары. Глупкашка до Ринской пустыни на озеро Сичанкуль. Выехав к 11 утра, к четырем дням мы прибыли в пункт назначения. Степные холмы скрывают от лысских глаз восточную жемчужину страны, где огромное водное пространство на фоне такого пейзажа кажется похожим на мираж. Вокруг только безжизненный пустынный ландшафт. Вы даже не почувствуете расстояние, которое вы проехали. Все одном раз. Скоро закончилась свальная дорога, и нас понесло по пустыне. Издавнутри машины напомнила американские горки. Местами даже укачивал. Небо затянуло точками и облаками, и стало довольно пасмурно. и пошел дождь. Растения бывает ласковая и нежные, а бывает и грозная, как и сейчас. Она, как хамелеон, постоянно меняет свою окраску и свой мир. Наконец, мы прибыли на место. В это время на другом берегу наши товарищи не особо скучали. То и дело кто-то что-то тащил или уговаривал глупую рыбу не промахиваться и схватить таки приманку как следует. Непогода практически всегда застает рыболовов распах Ясное небо затягивает тучами. Мелкий моросящий дождь превращается в полноценный ливень. Вот это рыбалка. Дождливая погода не всегда является преградой для успешной рыбалки. Иногда во время осадков клюв рыбы усиливается. Особенно хорошо рыбачить после теплого летнего дождя. Летное время до выпадения осадков покрывки случаются редко. Но как только пошел хороший дождь, рыба начинает активно пробовать насадки. Видимо, падающие капли активизируют рыбу, заставляют ее пробудиться. Да и прибавка кислорода оживляет подводные обитатели, но нас это не останавливало. Озеро Сичанкуль расположено в пустынной части Кашкадаринской области. Как и большинство пустынных озер, оно было создано человеком. Благодаря этому, пустыня возник в оазисе Сичанкуль. Со всех сторон озера окружено пустыней. У берегов озера кипит жизнь. Тут, гнизятся огромное количество перелетных птиц. И, несмотря на то, что вода в озере очень соленая, она богата рыбы, которая привлекает несметное количество пернатов. Потому как для меня удаленность от населенных пунктов и отсутствие пресной воды не вызвало ни малейшего желания понежиться на этом пляже летом. Все-таки климат в пустыне Южного Узбекистана, далее от зеленых оазисов, не располагается праздного отдыха. Что касается рыбы, которую можно поймать на сечанкуле, то это жерех, усач, сом, щемайка и даже судак. В целом рыбалка в Узбекистане оставляет неизгладимое впечатление и кучу положительных эмоций, бескрайное безжизненное опустыние с одного края и огромное осенние музея другого. выезда подряд, и они смог забрать, пожалуй, самый реальный шанс этого сезона – завалить крупняк. Хотя, если совсем откровенно, без постоянных попутчиков и надежных товарищей рыбалка не та. Как уже, наверное, догадались многие телезрители, я очень люблю рыбалку. Всю свою сознательную рыболовную карьеру я ловил на поплывочной снасти. А вот последние пару лет я тотально увлекся донкой. И этот вид ловли меня настолько увлек, что ничего другого мне сейчас не нужно. Поэтому сегодня мы решили охотиться за хищником-судаком на донку. Что такое рыбалка? На этот вопрос могут ответить как взрослые, так и дети. С самого детства мы ходили на речку, пруд или на любой другой водоем и проводили там свое свободное время, ловя разных рыбок, которые потрясали над своим размером и окрасом. Будучи детьми, лучшей удочкой был камыш или обычная палка, а в качестве приманки был самый обыкновенный кусочек хлеба или черри. Но в наше время уже появилось очень большое количество серстей и приманок для разных рыб. Сегодня рыбачить будем на судака. Будем брать нарезку, я вам сейчас покажу как готовится она. Берем филейную часть рыбы. получаться вот такие ломтики вот и кстати и на сазана тоже также будем просто вот эти э, нарезки получается поменьше вот такой дольки вот я сейчас вам покажу на такие нарезки идет хорошо сазан будем пробовать насадим на крючок последовано а как раз будет будем рыбачить и на сазана и на судака а на что нам повезет мы вам покажем Это способ заработка. И для большинства людей же паука – это отдых. Уединение с природой. Рассказывание курьезных историй, связанных с поемкой той или иной рыбы. И проведение времени кругу друзей. И хоть в Узбекистане существует времени запрет на промысловую голов рыбы, у обычных рыбаков это никаким образом не сказывается. Поднутый на настроение от качественного заката, слегка испортил сильный ветер, который не переставал буянить до утра и подвергший испытанием стойкость и моральный дух рыболового. Если вы приехали на рыбалку, то вам без лишних слов захочется вкусить весь аромат свежепойманной рыбы. Приготовить на берегу вкуснейшую озерную рыбу и насладиться ароматами ухи. Запечь рыбу на костре или просто пожарить ее на сковородке, как это сделали мы. Наш костер готов и все только начинается. Как приятно, когда есть свежий улов, судачок или другие озерные рыбы, которые мы сразу решили приготовить. Красота куринарного стола на природе очень подкупает своей незатейливой красотой. Вроде почистили, пожарили, и покушали рыбку, но впечатление от такого отдыха всегда громящая масса. Сейчас душа у рыбаков будет сыта и довольна, а от рыбки останутся только косички. Летней ночью на небе горят яркие звезды. Все звуки слышны настолько хорошо, что даже тишина гудит в ушах. А уже если что-то бухнет в воде, так и хочется скорее бежать и проверять домки. И, кстати, иногда так и нужно делать. Закончилась вечерняя зеркала. Темнее. Большинство рыболовов собирают снасти и отправляются домой или собираются в уютного костра и палату. Чтобы продолжить рыбалку уже утром, а ночная рыбалка занятия не менее интересного и добищая. Чем рыбалка становится тихо. И треск костра, и плеск воды нарушает тишину. Вас окутывает темнота. В небе загораются миллионы звезд. Чувства обосляются до предела. И самое время начать нашу рыбалку. Хоть я всегда готов к встрече с крупным судаком, но сегодня мне не повезло. У меня получился досадный сход. У каждого рыболова бывает сход рыбы. И причине тому масса. Может быть, рыба была под берегом, но слабо держалась за крючок, в итоге откатив вас брызгами ушла, а то и вовсе держали в руках, освободив от крючка. Но жизненные силы, и она снова на свободе. Долгое и мучительное вываживание коту под хвост. Ночная рыбалка к тому же имеет ряд очевидных плюсов. На берегах меньше народу нет полуденного солнцепёка. Да и многие весьма осторожные представители рыбного царства именно в ночной темноте выходят на охоту, покидая свои укромные мирные стоянки. С наступлением темноты судаки и другие хищники выходят на мелководные перекаты, где активно охотятся за мелкой рыбой. Найти хорошее место непросто, но имея в запасе 5-6 уловистых точек, можно успешно ловить всю ночь. Судака это очень интересное занятие, ведь как приятно и радостно ловить а крупную рыбу. Существует много особенностей во улице Судака, и большинство из них остается нас загадкой. О том, что Судак иногда отказывается брать приманку, делают эту рыбу более интересной. Ловля судака на домку, особенность с использованием живца, является наиболее естественным способом ловли этой рыбы. Но в нашем случае мы использовали нарезку. Ведь любого хищника более привлекает натуральная и привычная пища, которая к тому же доставлена к месту кормежки рыболову. Оснастка для ловли судака на гонку не требует особых навыков. Запас прочности никогда не будет лишним. Независимо от того, на какие снасти ловят рыбу, места ее обитания и кормления остаются неизменными. Этот хищник всегда предпочитает перепад глубин, чистую воду и твердое дно. Этот день выдался успешным на судака. Даже несмотря на то, что они не были большими, и несмотря на сумасшедшую погоду, заряд положительных эмоций получен, и теперь держим путь домой. Обратный путь я радует и печалит одновременно. Судак на прощание тебе машет хвостом, а народ судочками несется по машине. Надо будет обязательно вернуться на это прекрасное дикое озеро, чтобы показать рыбе ее законное место. Всем удачи на водоемах. Ловите рыбу. Любите рыбалку. Все хорошее, когда ему заканчивается. Как наша история, нашла рыбалка на озере Чичанкуль. Нам удалось поймать несколько судаков, несколько сазанчиков, от поимки которого мы получили массу удовольствия. На этом мы с вами прощаемся. Вы смотрели народный проект «Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». Следимся в следующей передачи. Всем не хватай, не